шалом ребятки с вами как всегда дядя тех-шоу на сегодняшний день автомобили lamborghini по-прежнему остаются одними из самых популярных в своем классе и производятся по несколько тысяч в год дело основателя компании живет и процветает по-прежнему есть кому бросить перчатку ferrari сегодня я решил вам показать 1 lamborghini до 1970 года ну погнали Началом деятельности, основанной уже после войны компании, были переделки брошенных на полях сражений разбитой военной техники. Но кто бы мог подумать, что все началось с трактора. 1959 год Lamborghini выпустили трактор DLA-35 Super. Увы, но информации об этом тракторе очень мало. Идем далее. Lamborghini 350 GT Первый серийный автомобиль компании «Ламборджини». Автомобиль был впервые представлен широкой публике в марте 1964 года на Женевском автосалоне. Всего было построено 120 автомобилей. Разработка 350GT началась в июне 1963 года. В это же время началась подготовка прототипа 350GTV к туринскому автосалону. Первый автомобиль для клиента с номером шасси 0104 и номером кузова 17004 был передан клиенту 31 июля 1964 года. Первые 9 автомобилей, собранные компанией, имели компоновку салона 2 плюс 1. Lamborghini 400 GT 2 2. Автомобиль получил два дополнительных сиденья. кузов был немного изменен, увеличилась высота крыши, люк бензобака был перенесен на стойку крыши, уменьшено заднее стекло. Было собрано 224 автомобиля Lamborghini 400 GT 2 2. Lamborghini Miura — модель создана в честь испанской ганадерии, фермы по разведению боевых быков, широко известной своими очень свирепыми быками. Ранние модели Lamborghini Miura, известные как P400, оснащались поперечно расположенным двигателем Lamborghini V12 объемом 3,9 литра мощностью 350 лошадиных сил. С 1966 по 1969 годы было собрано и продано 275 автомобилей, что являлось большим успехом для компании с учетом весьма высокой цены 20 тысяч долларов. Корпус автомобиля был сделан из алюминия. На базе узлов мелкосерийной модели Lamborghini Miura в 1967 году был построен опытный образец спортивного автомобиля Марзал. Кузов и конструкцию разрабатывала ателье Bertone. Машина не предназначалась для серийного производства и должна была наметить новые пути в дизайне. Полностью застекленные двери, откладывающиеся наверх, давали доступ сразу к обоим рядам сидений. Такое решение в мировой практике еще не встречалось. Lamborghini Эспада. Автомобиль оснащался расположенным спереди двигателем V12 объемом 4 литра, 325 лошадиных сил, с шестью двухкамерными карбюраторами. Большинство коробок передач были механическими, но на поздней версии Эспада опционно ставились и автоматы и Chrysler. Это были одни из первых АКПП, способных справиться с крутящим моментом спортивного V12. Селектор имел непривычные три положения – драйв 1 и реверс. Всего было изготовлено 1217 автомобилей. Это была самая удачная модель компании на тот момент. Ламборджини Ислера Интересно, что Ислера – кличка боевого быка с Ранчо Миура, убившего мотодора Мануэля Родригеса во время корриды 28 августа 1947 года, впервые автомобиль был показан на автошоу в Женеве в 1968. Всего до 15 апреля 1970 года было собрано 100 автомобилей Ислера. Lamborghini Джарама. выпускавшийся компанией с 1970 по 1976 годы. Кузов автомобиля был спроектирован Марчелло Гандини. В 1970 году компания Lamborghini решила перепроектировать модель Lamborghini Ислера для соответствия требованиям США по безопасности. Автомобиль был построен на укороченном шасси Lamborghini Эспа. И далее, друзья, пошли всем нам известные машины, как Lamborghini Diablo, Lamborghini Марселага, Lamborghini Gallardo и так далее. Думаю, вам было интересно. Ну а на этом все, друзья. До скорой встречи!